Дело испугался, дорогие друзья, что куда-то у меня курсор исчез. Итак, команда Хнапс начинает в обороне. Гидра будут атаковать. С составами поговорим о составах поговорим немножечко позже. Пока что давайте смотреть, ведь раунд принимает достаточно интересный оборот. Во-первых, это выстрел в голову от своего собственного товарища. Сейчас получил Томада, Ну и это быстрый выход на точку Б. Как ни крути, 666 выбегает, забирает Фаму. Евген разменивается. Минус от Налджони. Еще один фраг от него же. Но здесь уже до свидания, говорит ему его соперник. Никнейм сейчас, посмотрим, что там за никнейм. Там как-то все очень сложно. Еще один минус от Евгена. И Фан... Неожиданно остается в соло Его позиция под КТ респауном и стяжка на э, Кафель Это вопрос времени Ничего себе, какие хедшоты. Какие и фан Затаскивает Ну, здесь я бы, конечно, сказал, что Гидра как-то прям Не очень грамотно распорядились позициями Но Такое, короче, себе, в общем, надо было сидеть закрыто Учитывая лоу хп одного из игроков И Не самую качественную позицию второго и вылет, вылет от игрока коллектива Хнапс, ну и, соответственно, поэтому ждем, пока пауза не закончится. А пока что я предлагаю вам познакомиться с командами, это Фаннал, Джонни, 666-й, Гидрант и Тесак, если я не ошибаюсь, был пятым игроком у команды Хнапс, вылетел как раз-таки он. Uh, команда Гидра это Хайкью fans will like this uh, и без понятия вообще как называть каким словом называть этого человека наверное хайкю давайте наверное так его и будем называть uh, евгента Ада Догги стайл флекс и Фома ну вот доги стайл флекс это тот самый флекс который играл uh, в предыдущем матче против команды Black Sun. Фома собственно тоже тот же самый Евген, по-моему, тоже, кстати, присутствовал на том матче. Вот за остальных двух игроков сказать ничего не могу. Но полагаю, что составы, в общем-то, без изменений. Вернулся сачок э -э Круто. Мне Это значит, что матч продолжится. И это значит, что продолжится он в полном составе. Не придется нам смотреть с вами на неравный Counter-Strike, в рамках которого можно будет еще и... Посмотреть на что-нибудь некрасивое, типа, как большинство выигрывают у меньшинства, или меньшинство, наоборот, э -э выигрывают. Так, это, подожди, то же самое. Ладно, короче, в общем, суть, вы поняли. Аркада на банан, сразу после ар этой аркады 666 забирает Фому, пытается забрать еще одного соперника. Соперник, кстати, со скаутом, поэтому под Евгена лучше особо не подставляться. За счет поставленной бомбы, между прочим, Гидра позволила себе приобрести какие-то девайсы. Хайку забирает 666-го. Кстати, Хайку для меня просто забавное и знакомое название. Э, ибо есть такой коллектив, играющий в Counter-Strike 1.6, Хайку Тим. Нал Джонни! Ой, ой-ой-ой, как вовремя тесак оказывается в спине у соперника. Ну и здесь попытка пробурить все-таки точку Б. Надо признать, что попытка успешная. И все было бы хорошо, если бы не одно маленькое но, это бомба, лежащая в яме. Сейчас же игроки... Об... Ой, попал, ты смотри, попал там, да, по оппоненту-то. Но куда-то вот не в том направлении, по-моему, убежал. В результате а, вовлечен в стычку сейчас со своим соперником с никнеймом Нал Джонни. Ну и давить, я считаю, вдвоем здесь было бы целесообразно, на самом деле исключительно яму. Там Доги ставил флекс, кстати, ну флекс буду называть и дальше, потому что я уже как-то привык, что это флекс. Продавливает все-таки соперника На Л Джонни а, попадает в ногу своего визави Ну и ожидаемо достаточно флекс подбирает бомбу и уносит ее на точку А Не знаю почему Джонни до сих пор еще сидит на точке Б Я бы уже на его месте сидел как минимум в респауне Оттуда одинаково хорошо бежать либо на одну точку, либо на другую Ну и само собой тут конечно надо ретейкать а, Правда нет дефьюз китов вот это немножечко осложнит любой процесс выбивания. Отсутствие китов все-таки сокращают очень сильно время, необходимое на какие-либо принятия каких-либо решений. Джонни запрыгивает в сайт, сразу включается, врубается, я бы даже сказал, в перестрелку с флексом. Но флекс, как мы с вами поняли из карты Мираж, эм, далеко не простой персонажик, и поэтому он достаточно... Беспроблемно справляется с удержанием точки и счет на табло 1-1. Вот вам и форс от команды Гидра. Зашел, зашел достаточно легко, при этом еще и команда Хнапс теперь осталась без экономики. Вот такие вот трагичные ситуации порой бывают. Вроде бы и обороны, и вроде надо радоваться, но чему здесь радоваться, дамы и господа, Представить очень сложно поводов для радости-то на самом деле никаких. Ну, навряд ли там будут радоваться МП-9 в руках тесака. Ну, а первый выстрел еще и прострелом а, прилетает в голову 666-го. Нал Джонни отправляется за своим же а, товарищем по команде. Ну, и прокидка точки Б, которая, к слову сказать, на данный момент абсолютно пуста. Размен! Размен! Ну, если можно, опять же, это назвать разменом, два минуса по игрокам обороны и один минус по игроку коллектива Гидра. Гидрант последний, пытался прикинуться гидрантом, находясь в КТ-респауне, но его рассекретили и убили. 2-1. Гидра вырываются вперед. Матч однозначно не будет простым, постольку, поскольку, поскольку все-таки мы с вами еще по пистолетному раунду могли заметить, что. Есть персонажи у команды Хнапс, которые имеют э, достаточно неплохой уровневый, так сказать, АИМ, и могут достаточно на равных перестреливаться с коллективом Гидра, но все будет, конечно же, зависеть от э, не только фактора умения стрельбы, но вот сейчас размен на Меду, конечно, который совсем не нужен игрокам атаки, но что поделать, так бывает. Еще один размен на Меду, который я напоминаю, совсем невыгодны атакующей стороне, но они постоянно все-таки есть. Тамада. Два минуса на банане, и вот она компенсация, так сказать, отсутствия девайсов. Да, то есть не было девайсов у команды Хнапс, и поэтому, именно поэтому Гидра сейчас без проблем проходит на точку Б. Гидранту сейвится на точке А бессмысленно, конечно, от слова совсем. Какой сейв, как бы что сейвить? В руках только USP. Ну, один минус сделан гидрантом. Ну, пытается сейчас зайти, по всей видимости, на мидл и забрать девайс. Ему, кстати, удается забрать автомат Калашникова. И, по всей видимости, именно этот Калаш и перекочует в следующий раунд. Ну, хочется верить, так сказать, что э, не бессмысленен этот самый э, сейф. Что действительно девайс хотя бы в руках останется. В противном случае... Гидранту проще было бы пойти и погибнуть. Саня, привет от Энди. Удачного стрима, приятных каток. Санька, вообще, как дела? Энди, привет тебе тоже большущий. У меня все, в принципе, супер. Вот, ну, в принципе, все супер замечательно. Относительно, конечно. Потому что... Со здоровьем есть некоторые проблемки, но они постепенно сходят на нет. И это меня очень сильно радует. И дает... Uh, Какую-то надежду на то, что я наконец-то встречу день, не используя таблетки и не вкалывая в себя уколы uh, Во всех остальных делах у меня все шикарно и все вообще замечательно А uh, как у тебя делишки? Как тебе вообще там сейчас вот... Наблюдаешь ли сейчас за counter strike ом? За CSGO, разумеется, потому что за 1.6 там наблюдать-то банально незачем Увлечен ли ты... КС очкой Global Offensive а, Прожим Прожим Прожим Вот вам и прожим, блин Только сейчас заметил, что хаешка-то все-таки жизни Джонни лишила То есть продуктивная хаешка прилетела на банан Ну и в результате точку А сейчас пытаются оккупировать игроки команды Гидр Здесь ошибается тамада Ну как ошибается Скорее немножко не хватило реакции На банане по-прежнему находится 666-й Держит эту позицию в страхе, если можно, конечно, так выразиться А Гидрант, между прочим, на коврах забирает Евгена Правда, конечно, хорошо, как я говорил на Мираже еще, да? Хорошо, когда у тебя есть в составе флекс, который, между прочим, в первом шоу-матче сделал э, минус 5, Играя со снайперской винтовкой Поэтому это достаточно уверенное АВП И я бы не списывался со счетов э, подобного игрока, во всяком случае ну, флешечки верхом, это все всегда достаточно красиво и стандартно Хаешка такая прилетела на 2 хп под тесака Ну, типа хаешка на 2 хп, сами понимаете, насколько продуктивная эта хаешка И отходят И отходят игроки, ну, ожидаемо здесь будут отходить Естественно, точку Б прессинговать не будут, потому что бомба-то сейчас лежит под спотом А Вы ее еще попробуйте заберите Как бы это важный момент, потому что здесь гидрант Закрывает третьего соперника в этом раунде, и четвертого, простите, простите, четвертого. Квадрокилл оформляет гидрант, и на этом его участие в этом раунде заканчивается. Не успевает поставить хайку-бомбу, и вот здесь... Э, <сёк _ acontece> странный, максимально странный момент, слишком затянутый раунд от гидры. Все-таки нужно играть чуть-чуть быстрее. Вот на мираже была бомба. Ну ты таблеточки, все дела, но я старый братанчик, уже увлечен только работой и детьми. Но скоро демочку в ЛТВ скину тебе слан турнира. Позвали играть, вспомним, 7 лет назад, что давал в 1.6. Команда будет в Ну удачи вам на лане, обязательно. Надеюсь, победите. Во всяком случае, это был бы прям крутой такой флешбэк из прошлого, типа... Ну и тем более, а почему так категорично, Энди? Типа, я старый, меня я увлечен только работой и детьми. А, возраст же ведь не помеха увлекаться компьютерными играми, туризмом, дайвингом и так далее. Да чем угодно, в принципе. То есть а, дети и работа, конечно, безусловно, съедают очень много свободного времени и внимания, но тем не менее, я считаю, что все-таки стоит чем-то еще пытаться разнообразить свою жизнь. Не стоять между первым и вторым вариантом. Нужно вносить еще и третий, так скажем. Вау! Отличный ваншот от фана по фаме. Тесак. В упор расстреливает Тамаду. Доги стайл. Минус 666 Продолжает, кстати, играть на контроле банана. Замечает подпрыгивающего соперника. Это минус Джонни! Вот это поворот. Минус от Хайку и Гидранд с фаном остались вдвоем. Ну, собственно, об... Да ладно, ну, ну что, так можно было, Хайку. Побежал, даже бомбу оставил. Просто даже бомбу оставил своим соперникам. Не то, чтобы скинуть ее, например, бегущему впереди сопернику. Как теперь вытаскивать Флексу? Ну, никак. Естественно, никак. 3-3. Я старый очередь в Сбербанке, это мое, енот. Очередь в Сбербанке, это, мне кажется, это надо быть очень старым, чтобы нормально себя ощущать в очереди Сбербанка, потому что я, блин, сколько раз приходил в отделение Сбербанка, я, слава богу, туда редко хожу, но ходил как минимум для перевыпуска карт, и это, конечно, что-то с чем-то. Это просто замечательно, что удавалось проходить первым по очереди. Полетел Молик под яму, Молик э, запоздал, и достаточно не самый ближний был респаун сейчас у игрока обороны, и как следствие этот молотов залетел за спину игроков атаки, что, в общем-то, этих самых игроков и не остановило, поэтому команда Гидра, очевидно, сейчас будут пытаться пушить точку Б, хотя вот этот дым, возможно, заставит атаку отойти обратно, и да, в целом так и происходит, как вы видите, как минимум один игрок атаки уже начинает стяжку обратно, и я не совсем понимаю, на самом деле, для чего сейчас оставшиеся игроки атаки по-прежнему сидят под бананом. Но неужели все-таки рискнут заходить на точку, которую потенциально уже миллион раз успели укрепить игроки коллектива ХНАПС? Фан! Забирает Хайку, и что дальше? И на этот минус, естественно, никто э, не ответит, потому что тиммейт, который находился рядом, ну, уже от, находится, так сказать, достаточно далеко, но получает какую-то важную информацию, которая в перспективе, конечно, может воспользоваться. Джонни с 12% лайфбара не может выйти, потому что понимает, что его ждет соперник со снайперской винтовкой, все-таки попытавшийся открыться, погибает от рук Флекса, минус от Евгена по 666-му. Гидрант. С разменом погибает, и вот здесь бомба должна быть, конечно, уже однозначно установлена. Тесак. Встречается с Фомой, но не успевает его забрать. Кстати, опять же, вот раунд на, вот на соплях прям заканчивается на последних секундах. Надо команде Гидр немножечко побыстрее э, быть. Uh, так, и тебе спасибо, будет круто Ну, времени нет, братуха Ну, только с пацанчиками на районе пивка попить На игры нет времени Вот только слана будет скоро демка Редко очень играю в разные шутера И, Санька, подскажи, сколько одна карта будет по прайсу Ну, тут надо уточнить Одна карта по прайсу будет Это Counter-Strike Global Offensive Или Counter-Strike 1.6 Потому что прайс uh, на эти игры разный Поэтому хочется все-таки уточнить Я понимаю, что это, скорее всего, конечно же 1.6 но все-таки должен уточнить для нихрена себе избежания непонимания в дальнейшем. Отличный минус с пулемета. Черт возьми, сейчас делает Хайку. И это, правда, разменный минус. Не более того, 4 в 4 ситуация. И попытка занятия точки А. Наверное, в перспективе может сейчас появиться, потому что на споте Б Хайку все-таки был убит. Фан при этом погиб от рук Флекса, ну и, соответственно, здесь все располагает команде Гидра для выхода на точку А. Медлить здесь, конечно, не стоит, ну и Флекс, Флекс забирает Джонни. 666-й на смежной позиции также делает свой минус, 2 в 2. Бомба, правда, до сих пор еще не поставлена, игроки команды Гидро, как я уже много раз говорил, Играют в этот раз почему-то чересчур медлительно, да еще и принимают, на мой взгляд, вообще неадекватное решение уйти на точку Б. Ну, стяжка, во всяком, случае, во всяком случае, сейчас именно туда. В результате эту стяжку поймали. Ну, и здесь Фома, видимо, сделав минус, должен понять, что нужно оставаться на точке А. Но почему-то шифтит. Мне кажется, все-таки при ситуации 2 в 2 логично догадаться, что один из соперников уйдет на точку Б, а второй будет на точке А. Ну и учитывая ситуацию, в которой Фома с 20% лайфбара сделал минус по оппоненту на точке А, что, наверное, Ласт чувачок должен быть на споте Б. Догадался. А, я тоже давно не играл, сейчас дача время занимает. Ну да, у вас енот там сейчас, строительство, все дела. А, так, по, значит, 1.6. 190 рублей одна карта будет стоить. Фейк по дефьюзу прячется в сайт и думает, что соперник на коврах. Но нет, Фома на самом деле ждет. Ждет соперника совсем в противоположном месте. В результате. Дает хедшот по затылку 666 Гидра берут пятый матч -поинт, И вот теперь, если всю первую карту я говорил, что матч идет э, с медленной, с быстрой скоростью э, на первой карте, то вот сейчас могу смело говорить, что теперь матч идет медленно, потому что за 9, 9, вот сейчас при этом идет девятый раунд, то есть за 8 сыгранных матчей, раундов, простите, прошло уже 17 минут. Связь, Санька, удачного стрима, старина. Спасибо большое и тебе удачи в твоих делах, в работе и детям здоровья самое главное. Прикол хотел залить на YouTube, заблокировали на неделю. Ты, юнот, <laughs> ты Юнот, там поосторожней с приколами, а то я смотрел, ты там клипы себе заливаешь. Ты же не забываешь, что есть понятие авторского права и контент-айди. Знаешь, как легко с правилами YouTube без канала остаться? Три страйка прилетело, канал выбросил. И причем эти страйки не имеют срока давности. То есть, если ты пять лет назад поймал один страйк, YouTube все равно помнит, что ты поймал один страйк. Поэтому их, конечно, категорически ловить нельзя. Раз дали бан на неделю, то это первый. <как> <как> уху -ху, ху Гидрант! Вот это оплеуха! Ну... Голова у Евгена разлетелась, тем не менее, разлетелся, собственно, и сам гидрант, да и вообще весь оплот спота Б, по сути, сейчас разлетелся. Тамада, хороший хэдшот по фану, далее надо забирать еще кого-нибудь, и тут недочек. Легенький такой, невзрачный, казалось бы, со стороны недочек от 666-го, которого попросту забыли проверить. А куда сейчас смотрел Тамада? Ну, есть же инфа, что соперник в сайде находится. Че вообще почем? Алло, доброе утро. Фома один на один против 666-го. При этом Фома-то, кстати, с МАК-10 и пытается стреляться с Глаком. Неожиданно, но с Глаком все-таки становится победителем. А вот Террас. Салам, Артур, приветствую вас. Счет 6-3. Гидры закрепляются в перевесе. Каждый раунд дается, надо признать, конечно, с большим-большим трудом. За каждый метр карты приходится бороться. Но тут прям, конечно, будет... Трудно что-то доказать сопернику, что типа мы сильнее или что типа наша экономика круче вашей экономики, наши калаши э, лучше стреляют, наши снайперские винтовки более меткие. Но вот то, что опять-таки повторюсь, Doggy Style Flex, он же, есть у команды Hydra, это огромный-огромный плюс, потому что такая качественная снайперская винтовка это всегда бешеный буст, как минимум э, позиционный. То есть ты, енот, знаешь, как делай, вот как меня однажды научили хорошие знакомые, более-менее понимающие на тот момент в сфере ютуба, ты заведи себе какой-нибудь второй канал, втихую, вообще просто назови его как-нибудь там, абракадабра, лол, кек, чебурек и так далее, неважно, оп, оп. Оп, насканировали тесака Который пытался спрятаться сейчас И опять же неудачно Если в одном из раундов удалось спрятаться В этом месте фаме, то нет совсем Никакой уверенности, что в следующем раунде Там спрячется тесак а Вот Ну и ретейк, который я не вижу смысла проводить Надо сейвить И да, игроки обороны уходят Спасать свои девайсы и уходят Спасать их аж в теровский спаун Далеко-далеко вот, в общем, енот, заведи себе какой-нибудь второй канал, и если у тебя есть подозрение насчет какого-то контента, ну, либо музыка, например, да, аудиоряд какой-то, допустим, ты думаешь, что там есть авторское право, либо видеоряд, на который, может быть, распространяться будет какое-то совпадение с другим видео, ты грузи эти видосы сначала на тот канал, на второй. Ну, то есть, понятное дело, что видео, которое ты, допустим, там про четверку свою записывал, да... Это все таки твой авторский, так сказать, контент. Совпадение там может быть только, если ты музыку туда какую-то наложишь. Вот, и грузи, короче, на второй канал. Весь подозрительный контент грузи на второй канал, потому что если туда будут прилетать страйки, тебе уже не страшно и не грустно. Но ну, отлетит один канал в бан, ну, создашь другой. Но при этом не потеряешь свой главный канал. Вот. Вот такая вот мыслишка. Надеюсь, она тебе поможет в дальнейшем. Я поначалу делал такие движухи, когда... Вставлял различную музыку в трансляцию Сначала я записывал всю эту музыку В видео И все это видео грузил на другой канал Флекс Минус 666 Энтри фраг сделан сейчас командой Гидра Как в общем-то и в большинстве предыдущих раундов Но здесь два дэшчика Да ладно ну, парадокс на парадоксе, дорогие друзья. Доги Стайл Флекс забирает Тесака, который почему-то не сумел забрать э, снайпера, промахнувшегося вообще в упор. Далее у нас начинается очень неоднозначная потасовка, по результату которой, как вы можете заметить, численный перевес плавно ушел на сторону команды Хнапс. Думаю, что это отчасти из-за, опять же, медленных действий команды Гидра. Вот на Мираже быстро играли, и там было гораздо меньше проблем. Хотя сейчас, конечно, при счете 7-3 в пользу атаки, наверное, грех жаловаться на то, что у них что-то идет и не так хорошо. По-моему, все идет просто изумительно. Но, конечно, отдача одного из раундов, во всяком случае, вот сейчас произошла отдача четвертого раунда. Это, конечно, неприятный нюанс. Экономика вроде бы у атаки-то осталась, но, знаете, вместе с этой экономикой остался и осадочек. Определенно неприятный осадочек все равно будет, конечно, в этой ситуации. Ну, по-прежнему. Флекс играет на снайперской винтовке. Томада куда-то загулял на банан. Вот вообще не знаю на самом деле, для чего он туда загулял, ну. Но... Не нам его судить. Решение, конечно, очень смелое, но конкретно в данном раунде, конечно, абсолютно неоправданное. Игроки обороны начинают выходить в аркаду на банан. Здесь их, кстати говоря, ждет в итоге Style Flex. Пытается чекать абсолютно все позиции и какие тайминги. А. Как только пришел тиммейт, так сразу... Пришел соперник, простите. А, так сразу Флекс решил покинуть эту позицию. И вот теперь уже вернуться на эту позицию будет сложно, потому что теперь ее держит Джонни. Замечательная флешка от э, Фомы. Вот я просто не могу сказать иначе. Ни больше, ни меньше. Ювелирнейшая флешка, против, ко... против которой вообще ничего хорошего не сделать. Надо было дымом закрываться. Я, конечно, понимаю, что... Дым, с точки зрения стратегии, в этом раунде не виделся абсолютно никак, потому что был свой собственный снайпер, которому нельзя было закрывать обзор. Но за счет того, что решили не закрывать обзор снайперу, потеряли двух игроков. И снайпер, кстати, в том числе. А, поэтому тут что-то я так думаю... Ай-яй-яй. Я, конечно, не профессиональный игрок в КС, но у меня в этой игре почему-то кринж. Только у меня... Только у меня меня так брат научил смотреть на игры. Не совсем понял ваше сообщение, Артур. В чем кринж конкретно в этом матче? Или конкретно в том, как вы играете в КС? Что из этого всего является кринжем? Ну а тем временем у нас заканчивается время. Вот настолько медленно команда Гидра играют, что потеряв трех игроков, они были вынуждены засейвиться, не сделав ни единого минуса, потому что надо спасать экономику, которая и без того уже начала трещать по швам. 13-й раунд этой встречи проходит на 26-й минуте этой встречи. Соответственно, почти по 2 минуты на раунд тратят коллективы. Это достаточно много. Это, черт возьми, это, не доста... это очень много. Почти полностью разыгрывается каждый раунд. Вот, вот и задумайтесь. Ну, ладно, окей, была пауза. А, в один прекрасный момент, конечно же, из-за вылета тесака. Но она не сильно на что-то, я думаю, повлияет. Ну, плюс там 2 минутки, окей. И то, пауза-то была даже не полна. Утром в Сахарова еду. Что такое Сахарова енота? Куда это? Это далеко? Ну что, прилетел Молик. И игроки атаки целиком не успели зайти на точку. В результате на точке находится только Евген, который, наверное, вообще сейчас расстроился, что его тиммейты отрезаны и не могут ему помочь. А он еще и с Глоком в руках. Но успел забрать Джонни. Ай да боец какой. 666-й. Собирает Евгена. И... По результату мы с вами получаем равное пока что положение, ну как равное. Девайсов-то у игроков атаки как бы не очень много, поэтому положение равное только лишь условно. Но ретейк будет, в этот раз ретейк точно будет игроки обороны на сейв. Однозначно уходить здесь э, не должны. Минус от Хайку. И тут, конечно, да, надо было чекать либо одну сторону, либо другую. но ну, произошел размен. Серьезно. В томаду не попал. Вообще просто постоящему сопернику не попал. Вот это кринж. Это реально кринж. Уже сейчас, конечно, был кринжовенький момент. Ну и Доги Стайл достреливает последнего оппонента. 8-5. Первая половина остается за командой Гидра. Саня, привет, я в разъездах весь. Вот приехал, пока на квартиру одну смотрю, стримчик под чипсики и колу. Андрюха, приятного тебе аппетита. Понимаю, понимаю, читал сообщения твои в чате, видел, что у тебя там сейчас беготня серьезная. Бегай, бегай, не сдавайся. Кто-то стоит много времени на спавне, кто-то издает много звуков, сорян, если кого-то обидел. Больше так не буду. Не понял о чем. Ну нет, то что я понимаю, то что многие да шумят. Ой-ой-ой! Много... Замечательная хаешка, которая сейчас вообще могла унести жизни многих игроков атаки. Три минуса от обороны. Короче, в общем, хнапсы в обороне сыграли ну, в разы, конечно, круче, чем э, Гидра. Тут очень такой, такой. Интересненький, интересненький раунд от Гидры. А интересен он при том. Тем, что не, круто... не крутизной своей он интересен, а тем, что теперь вынужденный сейв, по всей видимости, от Фомы, да, снайперскую винтовку-то надо пытаться сохранить. С одной из ней как-то... Томада смешной и ин конкурс интересный. Да, Томада он такой. Но... Так, стоять. Деревня в Троицком, Варшавское шоссе. И что же вы там забыли, енот? А по строительству или так погуляться? Погуляться Чипсики и кола, не дразнись А меня чипсики и кола, кстати, ждут Но уже после трансляции Под просмотр какого-нибудь кинчика с моей горячо любимой супругой. Фома за 30 секунд до конца этого раунда забирает гидранта. Ну и теперь, естественно, игроки обороны должны понимать, в общем-то, суть происходящего, что это сейф снайперской винтовки. И в идеале, наверное, стоило бы, конечно, поискать, но не вдвоем, а только лишь... А, не втроем, простите, а лишь вдвоем, ну чтобы... Была какая-то уверенность в том, что раунд не будет проигран, но на поиски пошел только один игрок, это фан, и при этом фан не найдет уже своего соперника, банально не успеет. Раунд остается за Хнапсами, и Гидра эту карту играют, конечно, при всем уважении к команде, не хочу никого из этой команды обидеть, но играют, а сначала тебя ждет вкусный ужин. Ну, куда ж без вкусного ужина, моя любимая супруженька? Иначе и не может. У меня других ужинов не бывает, понимаешь? У меня бывают только вкусные ужины. И очень вкусные ужины. Вот. Последний раунд первой половины. Три снайперские винтовки у команды Хнапс. И вернусь к своей собственной мысли, которую не успел закончить. Считаю, что команда Гидра, карту Инферно играют чуть более без зуба. Чем, например, на Мираже На Мираже они действительно проявляли агрессию И играли как вот прям полноценная атака Я понимаю, что Инферно это совсем не Мираж Совсем нет И здесь, в принципе, за такую атаку Скорее всего, Гидро были бы наказаны И не выиграли бы большую часть раундов Но, ну не настолько Чтобы время заканчивалось В нескольких раундах И тупо не успевали поставить бомбу Размен произошел. 4 в 3. Оборона сохраняет за собой преимущество. Как позиционное, так и численное. Ну, а теперь еще и перевес закрепляется. Причем, закрепляется он капитально. В соло остается Евген. И... Ну что, Юджин, давай. Кабу, Минус Тисак. Впереди еще три соперника. Но первый из этой тройки сразу лишает жизни игрока Атаки. А в результате мы получаем. Ну, вполне себе боевая первая половина. Гидры ее все-таки выиграли. Я считаю, для атаки это хороший результат. Невзирая на то, что это все-таки 8-7. Да, у нас опять начинается вот эта вот штука. Но все, смотрите, все поменялось. Надо было просто нажать Маус 1. Я впервые вообще вижу эту историю. Раньше все менялось на автомате, теперь почему-то обязательно надо клацнуть на единичку. А, ну, или на Маус 1 какой-нибудь А вот, короче, очень-очень очень интересно Что сейчас будет в пистолетке Как сейчас Гидра будут себя проявлять Ну, на дальних дистанциях Юспы всегда крутые И Хайку в очередной раз подтверждает нам а, То, что они действительно крутые Второй минус от Хайку И, и все так же хэдшотами Флекс еще один минус И тут, да, расстреляли Расстреляли и забрали девятый раунд Коллектив Гидра Полчаса уже разменяли, кстати, ребята, сыграв э, 17 Вот, 16 раундов и начавшийся 17-й раунд. То есть там прям сани ВК, если что, потом чекни. енот непременно. Как, кстати, э, удалось расшифровать, э, кто все-таки автор э, картины или не удалось? Картины, я имею в виду, про Иосифа Виссарионовича. Заход на Б Ну, здесь, кстати, мне кажется, конечно, заход на Б окажется фатальным для игроков обороны Тем не менее, Доги Стайл флекс, еще поборолся При этом, не имея девайса, здесь, конечно, вопросы именно к игроку команды Гидр Почему он понимает, что у соперника может быть форс, но не приобретает какие-либо девайсы Почему заставляет тащить э, своих тиммейтов Тамада кстати, своими конкурсами сейчас разносит голову тесака Ну, Молик прилетел сейчас за дальний, за троечку Придется оттуда как-то эвакуироваться Немножечко не долетел, но все-таки В дыму, смотри, просто стоит пятихиповый прилетела все-таки Почувствовали А нету времени на дефьюста А нету времени на дефьюз, хотя Странно вообще, что не было Почему? Они же дефали они дефали, но потом почему-то отжали. Короче, я не знаю, что сейчас Гидро сделали, но... Вот это уже прям реально кринж. Оба с дефьюз-китами стояли. И что, они не смогли определиться, кто будет дефать, кто не будет дефать? И вообще, почему они отказались? Появилась табличка о том, что идет дефьюз. Потом внезапно то ли кнопку нечаянный игрок отжал, то ли передумал дефать, подумав, что не успеет. Но успевал вообще-то. Странненький момент, конечно. Конечно, я не вовремя, но какое самое вкусное блюдо вы ели за всю жизнь? У меня торт изделия. А у меня цыпленок пармезан. Наверное, вкуснее ничего не едал на данный момент. И ничего страшного, вы не не вовремя. Общение тоже нужно, и даже такие вопросы тоже должны поступать. Юджин, Юджин Евген, называйте как угодно В зависимости от того, на каком языке мы к нему обращаемся Делает минус с 5-7, да не один, еще и два минуса с 5-7 Ну и попытка выхода на точку А На которой с Фомасом флекс Аккуратненько флексит И если бы, конечно, не подкрался к нему его соперник Сейчас было бы поинтереснее Вопрос, вопрос к Томаде, Почему Томада не стягивался на точку А? В тот самый момент, когда на ней остался только один Доги флекс, Мне кажется, уже не, не требовалось вообще никаких дополнительных э, подтверждений тому Что это будет точка А И на спот Б, даже если бы и началась перетяжка Игроки обороны, по-моему, это охотно поняли бы Попадает э, в Джонни Пытается просто стрельбой напугать этого самого Джоньку ну, Джонки вообще по барабану, он ничего не боится. В результате Тамада его убивает. И Гидрант такой из-за угла аккуратненько появляется. 9-9, дорогие друзья. Кошмарные раунды от команды Гидра. Все в результате того самого антиэкономического раунда на Юспах. Ну, типа, доброе утро. Такие раунды, конечно, делать нельзя. Э, нельзя, потому что сейчас... Э, ну, я, допустим, могу допустить факт того, что команда Гидра в теории, а, являются командой новичков, да, и... Ну, то есть новичков-старичков. Точнее, это люди, которые начали играть в КС, когда еще была старая экономика, и потом, когда она поменялась на новой экономике, они играли мало и не успели ее изучить. Потому что уже очевидно, что на втором раунде хнапсы могут делать форсбай, и категорически нельзя с пустыми руками выходить принимать. Тамада, минус тисак и минус от 2, даже 2 минуса от доги стайл флекса, фан забирает 2 минуса, ну, 2 в 2, uh, 2 в 2, но ну, а тут, конечно, правда, фан uh, с 6 хелспоинтами и с 27 гидрант, в общем-то, тут не такой уж и увесистый лайфбар, uh, да и тем более разобрали. Разобрали Гидра своих соперников. Гидра и Гидрант. Мне кажется, вообще Гидрант должен был играть за команду Гидра, потому что, как минимум, все название вражеской команды у него есть в названии его никнейма. Не находите ли вы, что все правильно? Это же можно сказать Гидра Найстрай, nice например, да? Гидра НТ. А, тем не менее, нет, это гидрант, исходя из его аватарочки, милый, там, маленький гидрант а, улыбается нам с вами. Ну и, конечно же, владельцу этой самой аватарки. А, Евгешка а, перестреливает Джонни, находит еще одного в дымах, но тут уже неловко заканчиваются патроны, совсем не вовремя. А, прессинг сбойлерный. И этот прессинг с бойлерной выглядит как, как совсем не прессинг с бойлерной на самом деле, а как отдача в этой самой бойлерной. Хайку. Опа! Вот этот хедшот Красив. Красив по-своему, дорогие друзья. Три в два. Оборона в большинстве. Минус от Флекса. И снова от Евгена. Ну и по результату два минуса от Евгена. Один от э, Доги Стайла. И два от Хайку. Сумели кое-как Гидра распетлять этот раунд. Хотя, конечно, раунд был поставлен... Не сказать, что вау как сильно, потому что все-таки хнапсы по большей степени имели такие девайсы, как диглы, технайны и скауты, а гидра, в свою очередь, имели нормальные девайсы, такие как калаши, э, ну пусть даже и не в полном составе, но эмки калаши. Хаешка, кстати, достаточно интересно сейчас прилетела на банан. Здесь чудом от этой хаешки не пострадал Доги Флекс, так еще и, более того, забрал Гидранта. Хайку забирает Джонни, и команда Хнапс, по сути, никуда еще не выйдя, но уже потеряли двух игроков, при этом ни за одного, естественно, ответ дать не сумели. Тесака получает автомат Калашникова, потому что его тиммейт сказал, я героически выйду, возможно, умру, а ты героически разменяешь а, возможно, и нет. Но тесак, тем не менее, на калашет на своем минус все-таки сделал. Это, кстати, минус, как я понимаю, <coughs> простите, поджимающий игрок обороны. Разменчик от Флекса, это, кстати, второй минус. Ну и тут, кстати, с Хайку вдвоем а, принять ковры это дело техники. Минус 666 и в соло у нас остался тесак. тот самый, тот самый Тисак, который забрал. Того самого игрока обороны Который поджимал И, собственно, на полторашке здесь произошла у них встреча Махач Махач какой-то сейчас прям неестественный Происходит у команд Кто будет побеждать на чипсике От енота прилетает донатик 200 рублей Енот, спасибо вам большое Многоуважаемый вы мой Респект вам и долгих вам лет жизни Что самое главное не просто долгих лет жизни А еще и счастливой, спокойной И здоровой жизни Хайку расстреливает в спину Тесака И на табло 12-9 Гидра достаточно Уверенно пользуется сильной стороной Хотя поначалу обращу ваше внимание В общем все было не так уж и гладко Но опять же Я уже назвал причины отсутствия Той самой гладкости И по большей степени вот эту самую шероховатость Uh, от uh, Коллектива Гидра Почему она была в начале второй половины Все банально просто Это не самый адекватный uh, Закуп А точнее, вернее, его отсутствие Отсутствие закупа на вражеском форсе Из-за чего было uh, Отдано целых два раунда Вот можно было закупиться в одном, и тогда бы не произошло отдачи двух. Вот так все очень и очень серьезно в Counter-Strike у нас обстоит. Тамада э, перестреливает Гидранта, и не было тиммейта... Вернее, тиммейт-то был, который мог бы помочь сейчас э, своему Гидранту и дать хотя бы как минимум за него размен, если уже не успевал бы его спасти. Но не удается, и причины вполне себе естественно Там лежал молотов, а дальше мы будем по одному открываться под флекса. Я просто горю, бесподобный флекс. Просто даже ему нужно было просто три раза нажать маус один. Ему даже мышкой шевелить не надо было, потому что все его соперники открывались в одну и ту же точку. Круто, очень круто. 13.9, дорогие мои друзья, все хотели забрать... Флекса, только Флекс Не хотел, чтобы кто-то его забирал Ну а как результат, вы сами видите Похороны команды Хнапс под точкой Б, а теперь у команды Хнапс нет денег на Закуп, есть скаут МП-7 в размере, в количестве Простите, двух штук, еще один скаут И Тесак что-то э, не стал Вообще ничего приобретать Говорит, мне и с Глаком достаточно неплохо Хотя, по сути, он являлся, наверное Самым богатым игроком атаки на начало раунда Доги стайл флекс, и его снайперская винтовка приносит энтрифраг команде Гидра. Попытка от 666 разменяться, но тут за размен надо забирать уже двоих, потому что фама успе... Ой, все. <с> Ой, все. Здесь уже говорить не о чем. Последним игроком остался тот самый Тисак, который а, максимально некомандно поступил, не закупившись, так при этом еще и а, не пойдя со своими тиммейтами... Героически сливать раунд А я считаю, что действительно надо было идти сливать раунд Такой, как бы, закуп Нужно реализовывать быстро И, учитывая особенности карты Инферно Наверное, быстро его проще всего было бы реализовать На точку Б Ну, либо с какой-то качелью, добежав до спота Б Развернуться на точку А Я вижу, в общем, только такую реализацию Увы, Хнапс Видели ее немножечко иной Ну, а по итогу, вот вам К чему мы пришли 14.9. Дорогие мои друзья, вновь скауты в количестве двух тесак. Не зря экономил деньги в предыдущем раунде. Теперь у него есть снайперская винтовка. XM у фана. Неожиданно, но почти два минуса приносит. Если бы не закончились патроны, то фан выживал бы. Прикол в том, что пустая точка Б. Прикол в том, что если бы на нее сейчас на всех парах неслись игроки атаки, это было бы просто изи вин. Но Нет. Но нет, все дружно решили пушить точку, а здесь Фома со снайперской винтовкой зарешал, я бы так сказал, эту ситуацию. Ну и победа, как говорится, себя ждать не заставила, дорогие мои друзья. 15-9, и это матч Компин, кем, а к -к -к -к. Едем далее. Едем далее, но куда бы мы ни приехали, мы будем всегда упираться в то, что в основное время Хнапсы... Выиграть уже не сумеют, им нужно додавливать до овертайма. Как вам вообще команда Гидра? У нее есть будущее? Ну, я считаю, что да, определенно. Ну, вот, допустим, Фома и Флекс, это прямо очень уверенные чуваки. Там уже Тим тимкилят сейчас друг дружку хнапсы. Не знаю вообще, что у них там сейчас происходит. Но однозначно у Гидры есть перспективы стать... Ну, вполне себе неплохой командой, которая будет выигрывать какие-то турниры в интернете. Может быть, тир. Ну, тир 2, не знаю, конечно, но тир 3 команды точно можно становиться. Вообще смело входить в соточку, например, какого-нибудь там ну, в, 100, в 150, даже ХЛТВ, вообще запросто. Тесак. Один на один с Фомой. У Фомы снайперская винтовка. У Тисака снайперская винтовка. И что самое интересное, Фома в данный момент смотрит позицию своего соперника. Как раз таки. Какие тайминги, черт возьми. В тот момент, когда надо было повернуться, он взял и ушел. Ну... Вот что нужно команде Гидро у себя подправить, это, не знаю, может быть, какой-то оберег на удачу, что ли, повесить. Э, какую нибудь там, я не знаю, этот, э, кленовый, не кленовый, простите, как он там. Э, как же, господи, этот э, клевер, вот, клевер четырехлистный себе куда-нибудь в кармашек, что ли, припрятать. Э, потому что, ну, это такое невезение бешеное, и я замечаю это уже далеко не первый раз. Не то чтобы это не понимание того, как надо играть. Это скорее опять-таки вот именно невезение, неудачные тайминги. Гидрант. Открывается под точку Б. На банане пытается пресить соперника. В результате забирает Тамаду. Фома. Ответный минус по Фану. И второй минус по Гидранту, дорогие друзья. Далее 3 в 3. Атака выкурила большую часть игроков обороны. Но стяжка-то продолжается. И парадоксальнейшим образом сейчас выживает Хайку. Минус от Доги Флекса. 666 в непосредственной близости. Чует! Чует боящегося его Хайку. Остается 1 на 1 с Евгеном. Не попадает. Попадает. И это хоть, хоть вот это вот, вот, поворотче. Один с пятнадцать, дорогие друзья. Так, глядишь, хнапсы дотащат до овертаймов. И там, глядишь, еще и на овертаймах будет поинтереснее. А там, а там вот почему бы и нет, да? А почему бы и не увидеть допчики сегодня? Тем более, тем более у команды Гидра закончилась экономика. И вот уже с таким подходом к матчу а, действительно надо что-то придумывать. Ну, карта Инферно, я считаю, если интересно, конечно, мое мнение по этому поводу. У команды Гидра однозначно в атаке. Хоть и была выигранной, но тут точно надо эту атаку лечить. Что за тимкилл опять? Джонни забрал тесака только что. Этот тимкилл запросто сейчас может похоронить весь раунд. От команды. И похоронил, черт возьми, от команды. Я не понял, как вообще так это получилось-то. ХНАПСы начали расстреливать друг друга, вместо того, чтобы пытаться выиграть это противостояние. И по результату вообще какой-то полный пипец произошел. Простите меня, дорогие друзья.